Привет, зрители! Добро пожаловать на наш канал! Вы надеетесь повысить свой интеллект? Может быть, вам нужно несколько советов? Или, возможно, вам интересно узнать, какие общие черты присущи умным людям? Что же, ты попал на нужное видео, мой друг, потому что сегодня Немиркин представляет вам шесть черт высокоинтеллектуальных людей. Сколько их у вас? Первое, они любопытны во всем. В данном случае любопытство не убило кота. Оно просто сделало его умнее. Согласно исследованию, проведенному в 2016 году, опубликованному в журнале «Индивидуальных различий», существует связь между открытостью новому опыту и детским интеллектом. Исследователи провели исследования с тысячами участников в Великобритании в течение 50 лет. 11-летние дети, получившие высокие баллы по тесту IQ, оказались гораздо более открытыми к новому опыту в возрасте 50 лет. Так что если вы горите любопытством к миру, никогда не поздно узнать и попробовать что-то новое отправляйтесь на поиски. Во-вторых, они умеют хорошо адаптироваться. Насколько хорошо вы можете адаптироваться к новым ситуациям? Несколько пользователей Квора отметили, что умные люди гибкие и способны преуспевать в различных условиях. Как пишет Дон Доннаев Хэммит, умные люди адаптируются, показывая, что можно сделать, независимо от сложностей или ограничений, наложенных на них. Роберт Дж. Стернберг, профессор психологии и декан школы искусств и наук в университете Тавца, пишет в энциклопедии «Британика», что психологи в целом согласны с тем, что адаптация к окружающей среде является ключом к пониманию того, что такое интеллект и что он делает. Стернберг объясняет, что по большей части адаптация включает в себя изменения самого себя для того, чтобы более эффективно справляться с окружающей средой. Но она также может означать изменения среды или найти совершенно новую. В-третьих, они сопереживают – вы эмпат? Сопереживание – это умная черта характера. Умные люди стремятся понять других и помочь им. Это может быть полезно для обеих сторон и помогает избежать конфликта. Они не стремятся к эскалации конфликта, а ищут пути решения. Эмпатия, безусловно, может помочь в этом случае, поскольку вы пытаетесь понять других. Высокоинтеллектуальные люди также эмоционально-интеллектуальны, что означает, что они могут хорошо справляться с эмоциями. Они делают это, распознавая свои чувства и понимая свои эмоции в меру своих возможностей. В-четвертых, они понимают, что не все знают. Умные люди понимают, что они знают не все, и им еще многому предстоит научиться. Они не пытаются притворяться. Как много они знают о какой-либо теме, а наоборот, стремятся узнать больше от других. Они хотят узнать больше, поэтому они должны быть открыты для новых идей и другим точкам зрения. Вместо того, чтобы верить, что у них есть ответы на все вопросы, они подходят к новым темам с открытым сердцем. Согласно исследованию Джастина Крюгера и Дэвида Даннинга, опубликованному в журнале Journal of Personality и Социальной психологии, умные люди могут недооценивать, сколько ответов на вопросы теста они дают правильно, в то время как менее умные люди переоценивают свои правильные ответы. В исследовании говорится, что в ходе четырех исследований авторы обнаружили, что участники, набравшие в нижнем квартире по тестам юмора, грамматики и логики, сильно переоценили свои результаты и способности. Хотя по результатам тестов они попали в 12-й процентиль, они оценили себя как 62-го. Несколько анализов связали эту неправильную оценку с дефицитом метакогнитивных навыков или способности отличать точность от ошибки. В-пятых, они знают, кто они. Знание того, кто вы есть и чего хотите в жизни, может иметь свои преимущества. Умные люди не только осознают себя, но они хорошо понимают, кто они есть и кем они хотят стать. Они живут в соответствии со своими ценностями и стремятся к достижению своих целей. Это помогает им расти, а также придаст им большую уверенность в себе, которая поможет им в жизни. Большая уверенность в своих силах и в себе также помогает им легче принимать решения. Так тоже вы? Кем вы хотите стать? Пришло время узнать это. В-шестых, они продолжают учиться. Вы постоянно стремитесь узнать что-то новое? Что же, это очень умно с вашей стороны. Умные люди любопытны. У них есть сильное желание узнать больше об этом мире. Они не боятся задавать вопросы и создавать свои собственные гипотезы. Они также любят осваивать новые навыки и могут часами читать. Кто не хочет узнать что-то новое об этом огромном мире? А вы относитесь к кому-нибудь из этих пунктов? Поделитесь с нами в комментариях ниже.